Привет, аудитория! Ну что, осталось разобрать крайний матч футбольной недели 1-8 финала Лиги Чемпионов Это Атлетика Мадрид против Манчестер Юнайтед. В принципе, я в любом случае буду болеть за Манчестер Юнайтед, Потому что я болею за эту команду Наверное, с самого моего первого знакомства с футболом вот. Но, тем не менее, давайте рассмотрим их Атлетика Мадрид в своем чемпионате идет на... В пятом месте довольно-таки нестабильную игру показывают, чередуют победы с поражениями в крайних своих шести играх дома, ни одной победы. Ну, в Лиге Чемпионов в групповом этапе тоже не особо хорошую игру показывают. Ну, в них, в принципе, и оппоненты довольно-таки серьезные, Милан, Порту, Ливерпуль. Еле они урвали второе место, но тем не менее урвали. Манчестер Юнайтед в своем чемпионате идет на четвертом месте. Тоже довольно-таки нестабильную группу показывает. В принципе, кризис продолжается у них. Вроде бы и состав неплохой. Довольно-таки часто у них в последнее время меняются тренера. Что-то они не могут никак наладить э, стабильную игру. В Лиге чемпионов Манчестер Юнайтед вышел с первого места. Не сказать, что там топовая позиция была. Вильяриала, Таланта, Янг Бойс. Ну, довольно-таки несложная группа. Что я думаю по поводу этого противостояния? Ну, по статистике, личных встреч у них не было. Это исторически первая встреча Атлетика и Манчестер Юнайтед. В принципе, это две атакующих команды. Что у одной, что у второй команды есть дыры в обороне. Букмекеры чуть больше предпочтения отдают мадридскому Атлетику. В принципе, неплохие коэффициенты на чью-либо победу. Но что-то я как-то не очень хочу рисковать и ставить на чью-то победу. В Манчестере есть Криштиан Роналдо. Криштиан Роналдо довольно-таки часто забивает в Лиге Чемпионов. И Криштиан Роналдо, играя за Реал, довольно-таки часто забивал как раз-таки Мадридскому Атлетико. И я хочу сделать ставочку на то, что Криштиан Роналдо забьет. И коэффициент на это 2,5. Довольно-таки адекватная ставка, по моему мнению. В принципе, учитывая а, атакующий потенциал обеих команд, можно попробовать поставить на то, что обе забьют с коэффициентом 1,98. Тоже неплохая ставка. Я даже не знаю, что еще тут можно разобрать. А, хотелось бы услышать ваши варианты. Может, вы что-то подскажете интересное. Ну, а так, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Все, давайте. До следующего обзора. Пока.